Я сделала! Горит красненький? Да. <свят> Отлично! Привет всем! Мы снова в нескучном саду. Я забыл зарядить крошечку, поэтому мы будем сегодня снимать тренировку Full HD. Но... Все будет очень сложно сниматься это... Силами тех, кто сегодня пришел Что еще? Сегодня Саня находится на чемпионате по танцам Мы очень-очень постараемся до него доехать и заснять это все И показать, как он танцует Потому что парень последние две недели посвятил только тренировку танцам, отработке программы и прочего-прочего совсем не ездил к нам, не скучно, как вы видели Не тренил с нами А сегодня мы будем тренировать ноги Потому что завтра мы идем в Селятино тренить на максимум Опять нам так нравится тренить на максимум Мы каждую неделю ездим и треним на максимум вот, а сегодня будем тренировать ноги по программе от Серёги. А сколько жесткую делать программу на ноги? Да. Чтобы все сдохли. Все равно им завтра не нужны ноги будут. Они сядут в сачку и доедут и будут болтаться на турничке. И скажут, выпрями ноги. Он такой, я не могу, я вчера ноги тренил. Ты ж турникмен, ты не тренишь ноги, кого-то врешь. Да, давай. Так, что ну, делаем? Начнём, Первое упражнение. Начнем с самого простого, начнем все-таки с приседаний и с выпадов, но будем их делать по несколько усложненной схеме, чтобы не было просто банального, да, там, мы будем приседать, поднимать массу, да, да. то же самое, делаешь выпад, угу. поднимаешь, то есть элемент -то такой не стабилиз. да Да-да-да, дневки уже все это видели. Да. Да, и поскольку? Поскольку раз, давайте начнем где-нибудь с... с полтинника. Вот это поворот! 50 50 Один подходик, да? Один подход. Приседания 50, да, один, один 50 выпадов на каждую? Да. Хорошо. Погнали. Погнали. Я не зарядил камеру. Молодец. Потому что я вчера поздно приехал. У меня был интересный день зато. Молодец. Да. Да поэтому будем снимать Full HD сережку. Вот у нас Инесса. Инесса, собственно. Как обычно. Как обычно. Те, кто смотрит наш видеоблог регулярно, не удивлены. Не удивлены. Не, ну еще как бы раньше ты хотя бы одевалась, как будто ну, типа, я пришла на тренировку. Вообще я заехал к вам в гости. К вам в гости. Вам в гости. В гости. гости. Да. Что? Ой -ой? Нет. Нет. Нет. Что? Я взяла воду. Ты взяла воду. воду. А? Вот и свою воду взяла. Тем временем Серега делает 50, а мы как бы вот просто. А ты как всегда тоже ничего не делаешь. Я снимаю его. Угу. Потом 20 обратно. К часу. Ну на следующей неделе к четырем будет, так что. То, что жарко. Немного народу. Специально руки за спиной держишь. Так просто. Более. Повторяй за лучшими станешь как лучшие, да? Нет, это вранье все. Сразу, ребята, извиняюсь за странный монтаж. Я так привык снимать из GoPro, что. После выводов делаем третье упражнение. Поделать-то поделиться. Ну, типа на... Меня, вчера, да. на что это упражнение? Ты тоже по 50? опять здесь турники Скажи 50. Скажи 50 делал. Делал? 20 да. Нет. Плюс 30. Ну ладно, так тоже можно. И это третье упражнение в нашей трене. Замечательно. Вот ты сказал бы мне Почу, только пораньше, лу. я бы хотел бы подготовился я бы. Хотя бы по <связывая> Но <связывая> это <связывая> видеоблог, ребят, Здесь все происходит вживую, никакой постановки. Интерпретация, никакой. да. Да, кстати. Импровизация. Так что. Умные <связывая> слова. <связывая> Смотрите в нашем видеоблоге. Вот хорошо, когда ведущие образованные, да. Вот от нас сани вот таких слов явно бы не дождались. Не Ладно, знаете, какое следующее упражнение? Ну это вырежут. Значит, после того, как мы сделали боковые делаем Икры. чтобы увеличена амплитудка была, да? да? носочек, да, и так раз двадцать на каждую ножку да, да все это упражнение такое? да, один подход на 20 повторений? да, хватит ну, да, окей. так ноги забиты все будут ну окей, окей. и так, Серег, поскольку ты бегаешь много и в да. жару тоже бегаешь да. Актуальный вопрос сейчас лето, солнце. Что делать, вот, когда приходится тренироваться на максимум на солнце палящем? Вот, что делать, чтобы нормальные ощущения в процессе были и нормально выложиться, то есть не сдохнуть от того, что жара большая. Может, там что-нибудь по одежде, всего, по воде, там, Обязательно с собой воду убрать. Это первое. Второе, если на солнцепёке, то обязательно головной убор в любом случае. Бандана, кепка, чего угодно. Но голову, голова должна быть закрыта. Вот. Если нет такого, вот, как здесь, да, там. Такой тени. Ну, Более-менее. Более-менее. А, ну, ну, ну тоже. А если нет? на открытом солнце, обязательно только угу. какой-нибудь головной убор. Но по воде, да. Вода, в любом случае, пить. Обычная вода или есть какие-то спортивные напитки, которые помогут? Спортивные напитки вряд ли помогут. То есть, ну, обычная вода, я думаю, лучше всего будет не холодная, самое главное, то есть должна быть теплая, просто обычная вода. Вот. Пить маленькими глоточками. Вот. Вот. Пить маленькими глоточками просто периодически. То есть тут ну, ты по сути ничем не отличается от обычной тренировки, только ты там, чаще, да, словно говоря, доставать. Воду mm -hmm. эту, да, там, пить ее. Вот, что касается еще надежды, я да, ты скажу. Ну, по одежде, да, то есть она должна быть А. свободная, В. легкая, В. проветриваемая. Но а ты еще не в хлопковой футболке, это специально? Нет, это синтетика, да. Синтетика. Ну, чтобы хлоп... отводила воду или как? Она вот что отводит пот, да, прежде всего ход не застаивается здесь, если был бы был хлопок, да, хлопка, хлопка вся бы очень быстро, быстро, бы не макала. Здесь эта ткань, такая особенность, да, она выводит, соответственно, у тебя воду. Плюс из-за того, что, да, она, ну, как бы у тебя получается, да, у тебя она проветривается. Папа. это стандартный, это обычная полиэстр, он обладает такими свойствами. Поэтому в жару, конечно же, лучше не хлопки заниматься, а в синтетической ткани. Наверное, если так по-крупному, то это все. Ну окей. Если вдруг еще что вспомнишь, да, то скажи. Я думал сегодня на салат. В общем, вот такая вот получилась Я тренировочка небольшая для ног. Есть еще какие-то комменты по ней? Да, комменты. близкие. Да-да-да, ты, ты просто будешь очень большим. Вот, да, вот, вот так стой. Ну основной комментарий как бы... <кхм> <кхм> <кхм> <кхм> без подготовки я думаю, что более-менее такая лайтовая тренировочка получилась. <кхм> ну, вот. Конечно, могли придумать <кхм> чуть, -чуть <кхм> более разнообразное, Но я думаю, в следующий ну, раз, раз, да... Обязательно. По 8 градусов. По 8, да, градус. Ну, плюс ко всему как бы, бы не хотелось сильно, сильно не забиваться, потому что у всех... У всех это то есть у меня У всех соревнования там через несколько дней бегать. Да. Сильно забивать ноги тоже не очень хорошо. Вот, у ну, осталось на свободное время Фристай... фристайл. Да, мы же сейчас фристайл. фристайл Мы сейчас будем показывать фристайл, ребят, как мы обещали Каждый выпуск, вы обязательно пишите в комментах Как вам нравится, не нравится И сама программа, которую мы вам даем И фристайлики, которые мы вам показываем Все-таки видосы для вас пишем Для нас в меньшей степени Так что нашу технику со стороны можно было Вот, и сегодняшний фристайл Это игуана Я посмотрел это на питерском видео что способ разнообразить джимашки на брусе. Сейчас покажу. Через выход. Давай, не бой, баналь, серьезно. Один фонарь Тебе... Ты вредный, ты вредный. Вот такой вот фристайл фишечка получилось попробуйте на досуге она развивает баланс, координацию и если вы правильно делаете отжимания, то еще хорошо прорабатывает грудак и трицепс вот и все на сегодня, Сори за такой монтаж, я просто тупо забыл зарядить прошку поэтому снимали на canon и снимать на canon очень неудобно, когда уже отвыкли от этого в следующий раз исправимся. а пока ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментарии Приезжайте в нескучный сад заниматься вместе с нами и успехов в тренировках, будьте клевыми, занимайтесь с воркаутом. Пока! I can't fight! Blast! Blast! Blast! Blast! Blast! Blast! Yeah. Mm-hmm. Uh -oh.